Приветствую, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клёва». Сегодня мы с вами на выставке «Рыбалка, охота, туризм 2020», которая проходит в Киеве. Прежде чем начать снимать видео, я обошел все стенды и сделал вывод. 90% всего, что презентовалось, по цене не для среднестатистического украинского рыбака. По этому видео я старался показать именно то, что понравилось мне и что полезно было бы увидеть вам. А для производителей рыболовных принадлежностей хотел бы порекомендовать. Попробуйте прожить на среднюю зарплату в Украине и на оставшиеся деньги, которые у вас останется, купить какие-либо рыболовные принадлежности. Вот когда у вас это получится, тогда вы завоюете весь украинский рынок. Друзья, людей здесь очень много, все хотят ходить на рыбалочку, все хотят получать удовольствие и все хотят увидеть поклевку насладиться природой, отдохнуть и получить кайф. Поэтому столько людей. Представляете, тут и рыбацкий рай наш, и флагман, фаворит, ибис. Это такие акулы, скажем так, нашего украинского рынка рыболовных изделий. Вот, друзья, смотрите, нашел даже потапы. Представляете? Вот в Одессе их не найти. А здесь они есть. Да, контрабанда, да. да. <laughs> Скажи, почем э, потапы? Оптом или в розницу? Э, в розницу, потому что оп, оптом я буду брать, а в розницу продавать. Почем розница? 25. 25 гривен, да? да. Ну, хорошая цена. Ой. Отлично, да, как да. Пирожки горячие. Как горячие пирожки, абсолютно правильно. Спасибо. Скажи, одним словом. Э, анаконда это. Это клево. А. Скажи громче, пожалуйста. Анаконда это клево. Аллилуйя! А и это это клево, это Я просто люблю. клево. Супер. Вот это наши любимые кормушки, которые мы используем на дистри, они с шипами, квадратные, овальные любого громажа. Вот это класс. Скажите, самый классный для, для ловли щуки. Вот самое, самое, самое. Я думаю, что для щуки, особенно большой щуки, нужны большие приманки. Это должен быть твистер или виброхвост. В данном случае я говорю о твистере, потому что самая универсальная карманка для голодой щуки. Твистер называется Mighty Craft в размере 4,5 дюйма. Лимон, это как провокатор, То есть щука очень любит яркие, провоцирующие расцветки. Он очень эффективный по щуке. Возможно монтировать на любых монтажах. Жиголовка, овсетный крючок, стопорный монтаж. Как кому нравится. Спасибо. Привет, Слава. Привет. Рад тебя видеть в этом высочном центре. Расскажи, что ты представляешь? Мы представляем магазин Рыбацкий рай. Это наш детский магазин. Ну, есть представительство И. В Киеве. И на нашем стенде, в принципе, представлены продукты брендов Walken Cage, Calipsa, ну и представительств Дика, то, что мы представляем. Куча новинок, куча. То есть, ну, есть все, что представлено в магазине, и мы показываем это здесь, чтобы ну, каждому прийти, попробовать, посмотреть. Ну и плюс у нас сейчас действует акционная цена 20% на все скидки. О, круто! Да. Да. Слава, скажи, вот рыбацкий рай, это что? Двумя словами, это, это магазин, где можно купить все для рыбалки катушечка Тика Финтерментер. Это новинка была прошлого года. Она была представлена в Украине в августе месяце. Сразу же я э, взял себе в пользование их 4 штуки. И там дальнейшие соревнования и все рыбалки э, я отъездил с ними. То есть больше у меня не было никаких. Ну, я считаю, что за цену там до полутора тысяч гривен у нее нет конкурентов вообще на рынке. Э, она реально идеальная вот для меня. То есть здесь есть кастовая шпуля, которая с идеальной платкой, причем которая позволяет сделать дальний заброс. Здесь есть две клипсы, которые очень э, помогают при ловле фидера. Можно заклипсовать две дистанции. Клипсы правильные, подпружиненные, все как положено. Некий, да. Есть защита подшпульного узла, такие, пластиковая такая накладка, чтобы подшпульный узел не попадала леска, либо шнур. В комплектацию входит две гайки фрикциона. Обычная вот эта вот. И есть быстрая гайка фрикциона, которая заменяет битрандер. То есть там четверть оборота, Шпуля полностью ослаблена. Четверть оборотов в обратную сторону, шпуля полностью затянута. То есть и регулируется это все гайка. Битранер есть на ней? Что? Битранер есть? Нет, вот как раз вместо битранера вот эта шпуля быстро гайка быстро флекциона. То есть вот так это выглядит. То есть, когда мы Делаем заброс, мы сделали пол оборота, затянули шпулю, но ну, опять же усилие, с которым она затягивается, можно настроить изначально. Вот, потом мы сделали заброс, провернули гальку на четверть оборота, все, вот вам бит mm -hmm. То есть при посечке мы посекли, сделали пол оборота, все шпуля затянута, фрикцион настроен так, как вы его настроили изначально. Все, то есть это как замена бит раннера. 7 шариков подшипников что еще про него? Силовая ручка, очень удобный кнопка непривычный, но очень удобный. Он всегда опускается в данное положение, его удобно схватить, то есть он не выскальзывает из рук, прорезиненный. Катушка очень тяговая, передатка у нее 5,2, то есть она хорошо подходит для фидера, но тем не менее, несмотря на эту передатку, она э, справляется с кормушками там, до 130-140 грамм без проблем. Ну и самое главное, у нее есть 4 размера у этой катушки но, чтобы не, в... не вводить его в заблуждение, это необычные размеры, как там маркирует Дайва Shimano или еще кто-либо. Здесь 2, 3, 4, 5 тысяч, но это означает э, вместимость шпули. То есть шпуля у всех одинаковая, диаметр шпули одинаковый. А глубина шпули разная. А -а -а. То есть пятерка самая глубокая, вот в данном случае это пятерка, это самая глубокая шпуля. Двойка самая мелкая. То есть если мы ловим на фидер шнур, да, используем. То мы берем двухтысячную и ездовую. То есть она подходит или спортсменов, или любителей, да, я понимаю? Конечно. но цена достаточно демократичная там на выставке она сейчас стоит около тысячи гривен. Мне как спортсмену она перекрывает все возможные условия там ловли. Подходит под все. И любителям она, конечно же, тоже подойдет. Понял. Спасибо. Пожалуйста. Так, друзья, это стенд фанатика и с нами Юрий Петрович. Здравствуйте, Привет, Юрий. Привет, друзья. Расскажите, пожалуйста, просто мы знаем про ваш силикон все, а вот про ваши прикормки ничего не знаем. Что-нибудь, пару слов. Ну, у торговой э, марки «Фанатик» на самом деле есть три большие гордости. Это силиконовые приманки. Это свинец и прикормка. Не для э, Кого не секрет, что любителей ловли карпа и карася гораздо больше, чем любителей ловли хищника. И поэтому мы решили не оставлять без внимания любителей мирной рыбы и выпустили две серии прикормок. Главная особенность наших прикормок это то, что мы туда никогда не кладем никакого мусора. Если туда положено в рецепт положить там определенное количество там сухаря кукурузы э, и других ингредиентов э, там всегда лежат эти ингредиенты они всегда лежат в нужном количестве в одинаковом качестве с лучшими аттрактантами и с лучшими подсластителями и благодаря вот честному и постоянному составу популярность наших прикормок всегда растет Ээ... Не будем э, останавливаться на каждой прикормке отдельно. Почему? Потому что в разных регионах э, разные предпочтения у рыб. То есть где-то лучше, где лучше всего идет карп-слива, где-то лучше всего идет плотва-пулемет. Э, я думаю, что благодаря невысокой цене э, э, эту прикормку может себе позволить купить любой рыболов. Школьник, пенсионер, не имеет значения. И э, сколько бы я ни рассказывал, сколько бы кто-то ее не рекламировал, самая лучшая реклама – это когда переходит из уст в уста. Я думаю, уже все рыболовы успели попробовать, протестировать и сделать свои личные выводы, данной прикормки все что я могу обещать что вот она всегда будет в таком качестве в таком составе и если вам понравился какой-то определенный вид вы можете быть уверены в том что он такой будет всегда приманки которая ловит всегда и везде не существует никому не верьте ее не существует потому что если бы она существовала рыбу уже рыбы уже не осталось Каждый раз на рыбалке Когда особенно не клюют с этим Сталкивались многие рыболовы Начинаешь думать вот, Что бы добавить к существующей приманке чтобы изменить И э, учитывая что приманок и так большое множество Все равно находишься в поиске Последняя приманка Которая произвела фурор Лично у меня И конечно же мы ее предложили людям Это новинка 2020 года Которая вышла в конце 2019 -го. Это приманка Бандит я ее очень люблю, она мне очень нравится, а главное, она очень нравится рыбе. Как я это определяю? Я всегда это определяю по характеру поклевки. Если вот приманка в шахте, это значит рыба, не думая ее вот, Знаете, как человек, когда с пальцами хочет бутерброд откусить, вот значит, это оно и есть. Самые вот горячие новиночки вам расскажу. Первое, это как бы для меня это самое долгожданное удилище, которое я ждал очень долго. Это шамановские Аэро, их седьмые. С сезона 2020 компания Шамана смещает все, что у них есть для фидровой рыбалки и будет выпускать их под суббрендом Айро. Это топовая модель, их седьмая у них. Они сейчас сняли с производства две модели удилища. Это Спидкаст, которая была лучше считалась, и модель Ультегра. Вот, сейчас вот так вот выглядит... Топовое шамановское удилище. Цена такого удилища будет порядка 450 евро. Здесь стоят лучшая фурнитура, тонкие, но очень крепкие бросковые бланки с прекрасными кассинговыми характеристиками. Э -э вот такая вот фишечка еще, то, что нижняя камлевая часть может открутиться. И сюда еще добавляется точно такая же рукоять. Если кому-то не хватает хвата, вот, пожалуйста, больше хват, дальше заброс. Также еще одна вот такая вот интересная ноу-хау от компании Шамана – Это то, что э, удилище поставляется не как все в комплекте с тремя кувертипами. Они по поставляются в комплекте с тремя квертипами разной жесткости, плюс тремя коленами разной жесткости. То есть, вот это вот продается уже. В комплекте идет вот такой вот комплект. Они склеены. То есть квертип не меняется, меняется колено. Вот. Три, три, три колена отдельных. Да да? да, да, к сожалению, это плохо сказалось на цене, но на как бы характеристиках бросковости, вязания рыбы, да, вообще комфортной рыбалки, это сказалось, конечно, в лучшую сторону. Вот, ну и расскажу еще а о, о... Какой тест удилище? А -а -а там тесты будут самые разные. А -а -а сейчас представлено две верхних модели. Это 3,920 и сотка. Это будет верхняя. Мы их просим сделать, поскольку наш рынок это все-таки удилища с большим тестом, просим их сделать там модель 150-160 грамм. И расскажу еще о новиночке нашего бренда Brain. Модель Storm. У нас очень давно уже была такая модель. Очень узнаваемые удилища, очень мягкие. Мы их позиционировали, собственно создавали для того, чтобы сделать Закрыть задачи флэтфильдерной ловли, но вот такой, с немножко европейским акцентом. То есть они были мягкие для ловли на коротке, для изящного вываживания, для получения удовольствия от рыбалки. В общем, старое удилище осталось старым, новое, кроме названия, ничего себе не впитало. Совсем другой бланк, он стал более злым, более жестким, более сухим. Лучшая фурнитура на порядок, катушка-держатель типа скелетон, очень тонкий слим-бланк. В общем, удочка, я не знаю, просто... Так, а у него тест какой и рост такой? Э -э -э, на данный момент представлено 4 модели. От 3,6 метров 70 до 3,9 метров 120. Я думаю, что на следующей выставке представим еще модели 150 и 180 грамм. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам. Да, еще скажите, пожалуйста, вот компания Брайан, это вот в двух словах, это что? Это украинский производитель. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что у вас самое-самое-самое новое? Вот то, что самое-самое-самое, мы презентовали именно на этой выставке. Оно еще не продается, оно в дороге, появится через месяц-полтора. Я думаю, эта удочка точно завоюет свое место на рынке в этом бюджете. Потому что за такие деньги, по таком качестве, давайте я вам лучше покажу. Это спиннинг селект Nitro. Оно Удилище в первую очередь для джига предназначено Также здесь есть три удилища, которые подойдут для твичинга 30-модульный карбон Классное сухое удилище Быстрый строй Дизайн Сдержанный, ничего лишнего Строгий, удобная ручка Хорошие кольца стоят Противозахлестный тюльпан Цена всего лишь 900 гривен Это цена... Это не выставочная, это рекомендованная цена, когда она поступит в продажу, на выставке будет еще минус 15%, но это уже так, на перспективу, это то, что мне очень нравится, то, чем я уже много отрыбачил предсерийными образцами, уже серийными образцами, это вот уже законченный серийный образец, который скоро у нас появится, но как бы на видео, ну вот, вот просто под, попробуйте сами, на, на настрой, не знаю, ну, жестковатое такое, как по мне ну, Это для твича, чтобы было удобно подрывать То есть, mm -hmm. если написан тест, например, что до 18 Это значит, я возьму 18 грамм и какую-то приманку небольшую И оно не будет проваливаться Не только на забросе, но и на подрыве Тем... Кстати, первые образцы того же силикона, который у вас появился Я тестировал именно на Дисне Ну, так совпало Понятно, что на платниках легче ловить Легче понять, что рыбе нравится, не нравится Но, э, скажем, фрик Электрик, это приманка, которая у нас появилась буквально недавно. Э -э вот именно ее я тестировал на, на Вот Ей не нужна какая-то э супер требование к, к анимации. Она очень проста в управлении. Ей не нужны тяжелые веса, чтобы завести. Она работает даже на э неогруженной оснастке. То есть просто овсетник, она уже включается в работу, эта приманка. Покажите. Да. Вот... Э скажем, то, чем я предпочитаю ловить щуку. Это вот, если твистер, select freak, это я взял больший размер, потому что для щуки, э, ну, как бы, для нормального размера не вижу смысла мельчить, потому что даже на такой размер э, ловится мелочь там, до, до полкилограмма. Вот специфическая форма хвоста вот за счет вот такой формы вот широкой части, вот именно в этом месте. У него получается вот и, игра, э, скажем, Вибрация подобна виброхвосту, вот именно вот, вот этой части. Mm -hmm. а на, э, скажем, хвостик, вот это тонкое окончание, имеет такую струящуюся игру в конце. То есть здесь основная вибрация идет, а, а здесь идет такое, именно вот то, что любят в твистерах, чтобы игра струилась. Форма здесь специально такая, для того, чтобы, но ну, опять же, это не для речки больше применимо, а для стоячей воды, для мелких водоемов, для платников в том числе, очень хорошо. Когда ловят на жесткой оснастке, это или штопор, или головка, получается на паузе вот это, скажем, вот эти плавники, крылья, они повышают э, время зависания приманки на паузе, то есть она дольше падает. А именно для щуки это э, очень важно, именно это может быть решающим фактором для э, атаки хищника, чтобы она добила. И опять же, э, в плане с -с силикона... Э, для трофейной щуки виброхост мне нравится больше. Это, кстати, наш новый цвет, новый лох, мы его обновили. Это Select Boozer. Именно на эту приманку я, наверное, больше всего щуки поймал что, ну, на диком водоеме. Тут, в чем опять же, особенность, это игра на самых легких весах. То есть 4-5 грамм, когда вы делаете паузу, вот за счет вот именно вот такой формы именно вот такой формы пятки и всего остального приманка, игра хвостика не прекращается до полной остановки приманки, то есть если опять же взять опять же не хочу сравнивать в общем, то что мне нужно для ловли щуки, здесь есть все я ставлю 5-6 грамм Делаю паузу, какие-то зависания, и у меня хвостик на, на паузе продолжает играть, пока приманка не упадет на дно. Опять же, для щуки, я считаю, это то, что нужно. Покажите, пожалуйста, саму эту, как она называется? Select Buzzer. 3,3 дюйма. Сейчас уже мы ждем образцы э, большего размера 4 дюйма. Э, ну, опять же, я хотел бы сказать, что для более крупной рыбы, но именно на этот размер я уже ловил и пятерки и шестерки попадались рыбы и как бы это не слова все эти отчеты я публикую себя на страничке в фейсбуке можно посмотреть спасибо большое пожалуйста еще раз, скажите пожалуйста вот для вас э, двумя словами селект это это селект это приманки которые э, скажем Проверенные приманки, которые, рабочие приманки по доступной цене, которые позволят любому рыбаку подобрать нужные для того, чтобы поймать свой трофей. Супер, спасибо большое. Ловите рыбу, получайте удовольствие. Не мусорьте на водоемах, потому что нашим детям там потом рыбачить тоже. И, так, и, и никогда не пользуйтесь браконьерскими снастями. Я очень часто встречаю на воде сети. По возможности с мы их всегда режем, звоним в инспекцию. Не всегда это помогает. Бывают проблемы опять же с теми же браконьерами. Э, иногда надо быть осторожным, потому что ребята не просто так это делают, но... Главное, все зависит от нас, от вас. Если мы будем себя правильно вести, будет рыба в наших водоемах. И мы сможем в будущем получать удовольствие от прекрасного такого процесса, как рыбалка. Все для клево, это клево. Именно для подписчиков все для клево. Вот. Рекомендую покупать правильные вещи. То есть, есть такая поговорка, нам не надо дешево, нам надо хорошо. Вот. Вот. Также как, поддерживать тех производителей, которые платят налоги. Делают хорошие, адекватные вещи по адекватным деньгам. Ну и заботятся о своем здоровье и окружающих. То есть убирать за собой на водоемах или даже за кем-то другим, если получается. Есть для этого мусорные мешки. Для любителей метод ага. Вот Увеличенный диаметр шпули. Так. У нее по бортику 62 миллиметра. Mm -hmm. я понятно было. Она с бесконечником. Так, вот, э, быстрый фрикцион, угу. что карпятники, я думаю, оценят, и э, силовая передача 4,7 к 1, угу. но одна из фишек этой катушки, это то, что у нее в комплекте с ней идет запасная шпуля, которая тифоновая. Телеф. Данный материал позволяет использовать как шнуры, так и леску с одинаковой эффективностью. Потому что трение минимальное. Практически нет. Практически да. нет. А, да. Интересно. И она немного легче э, идет отбирали алюминиевой Скажите, а цена ее какая? 2,270. Две... Короче, чуть-чуть меньше 100 баксов. Меньше 100 долларов, да. Вот. Понятно. Но катушечка получается бюджетная. так. И опять-таки для любителей э, тяжелой фидерной рыбалки приехали новые удилища с тестом до вплоть до 250. 180, О. 200, 230 и 250. Ну это на фоне того, что есть удилище с меньшими тестами от 75 грамм сейчас. Это бренд, созданный чемпионами. По приконке, ну, можно сказать, новинка этого года, это у нас карась, чеснок Спасибо. Спасибо. Ага. Поскольку мы ее запустили э, поздней осенью, поэтому так. на весну это является как бы новинкой. Угу. Вот. Ну, и из последних опять же новинок, это у нас метод фидер кальмар, метод фидер клубника и метод фидер шоколад. Мы ее, конечно, запустили в прошлом году, опять в конце сезона, э, август, э, поэтому для этого года она является новинкой. Ну, и в принципе, уже хорошо себя зарекомендовала на водоемах. Э, Отзывы, только положительные. Опять же, рыбаки довольны. На реке прикормка. Для ловли тарани. На удивление, лещ-плотва. Хоть и называется лещ-плотва, но именно как раз тарань на нее клюет, нечего делать. Именно по ранней весне. Там как раз достаточно мелкая фракция для того, чтобы работать в холодной воде. Поэтому это будет залог успеха. Хорошо. А карпа на Днестре? По карпу у нас есть э, несколько вариаций. Есть более дешевая серия, ну не дешевая, назовем ее стандартная серия. Это карп, карп слива, карп вулкан. Вот. Ну это вулкан. Вулкан он больше, наверное, по Ну, по... он быстрее, не, не по постоячий, да. Ну вообще, если уже говорить о карпе, то карп тоже больше в, в стоячих водоемов. Вот. Но э, и для реки у нас есть прикормка голд серии. Там идет более крупная фракция, которая меньше вымывается, она дольше стоит в точке ловли. Ну и, соответственно, это добавляет вкус. В нашем регионе, в основном, в одесском регионе на Днестре, любители ловят на горох. У вас есть какая-то прикормка, которая бы позволила бы им применять ее вместо гороха? Как Нет. альтернатива гороха? Конечно, конечно. Есть специально обученная прикормка. Она же пелец гранулированный горох. Так, именно. С ароматикой. Покажет, давайте а посмотрим. Ага, вот он, вот-вот будет, ага, все, вижу-вижу. Если горох в вашем регионе в самом тренде, это будет подходить вам э, самым лучшим образом. Э, для подписчиков канала все для клёва. Э, э, желаю удачного клева, пусть это звучит как тавтология, но, тем не менее, удачного клёва. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о прикольниках, Фиждин. Чем они лучше, чем все остальные? Всем они Давайте конкретнее. Конкретнее. Политика фишдрима. Фишдрим работает по европейским технологиям. Как и в Европе, не добавляется жмых, отруби, всякие отходы от производства, да, которые нельзя. Есть сухарь, бисквит, бисквит там, пряники, кексы, все что угодно. Плюс всякие зерновые и куча всяких добавок. В некоторых дорогих сириях, допустим, как IQ, лечь шоколад, есть бобы какао. Это, наверное, единственная прикормка, где добавляются бабы какао. Просто очень интересно. Э, так, в этом году, это классическая была, это наша была самая, как бы, э, популярная серия, доступная. В этом году появилась серия еще F1. Вот серия F1, это новая наша, как бы, позиция. Мы ее не включили в каталог, ее нету в каких-то там брошюрках. Мы убрали ящики, добавили пакеты, добавили, чтобы не 10 было, а 15. То есть мы максимально сократили расходы на рекламу, на производство этой прикормки, для того, чтобы она была доступная по цене. То есть ее розничная цена 26 гривен, 25-26. То есть это э, как бы такой класс прикормок, чтобы она была доступна для всех. Чем отличается от всех остальных? В Сирии? Здесь больше по составу компонентов идет. Здесь идет больше, больше печенья, больше бисквитов, пряников, чем сухаря. Так. Здесь идут э, дорогие ароматизаторы и их больше по составу. То есть идет 4-5 видов всяких ароматизаторов, чтобы разные слои воды были заняты чтобы привлечь рыбу с максимального расстояния. Здесь очень дорогое как бы быстрее. На сегодняшний день у IQ в Украине по составу, по качеству, э, я думаю, что нету, ни, ни, ни, даже и, по, и близко. Донная uh -huh. посоветовал бы. Это то, что для плотвы именно, чтоб не ловить мелкую, а именно ловить достаточно крупную рыбу, крупную именно плотву донная. Э, можно ее смешать с гейзером, она тоже. А гейзер же э, на реке не работает. Он по, по плотве работает, он, он разбивает прикормку, а. она начинает бурлить и привлекает. Ага. И саму плотву, и обычную плотву, то есть можно донную с плотвой мешать и прекрасно ловить. Но у нас почему-то такое создается впечатление, что а. плотва хочет, чтобы была черная прикормка. Нет? Да, красить можно есть преимущество э, если ловить чистой донной прикормкой э, нет мелкой мелкой рыбы то есть плотва вот эта мелкая она ее пропадает вернее она ее отсеивает, она боится это желтое яркое петло она то есть по краям прикромки она ловится а на самом пятне этой ловится нормальная плотва достаточно крупная крупная, крупная да то есть это если плотва стала на точку и вы хотите увеличить размер можно перейти на донную и это как будет бы поведет. Есть водоемы, где очень много мелкой рыбы. Вы кидаете прикормку, да, допустим, там луприлов или карася, и у вас сразу куча мелочи налита. Чтобы избавиться от этой мелочи, вы просто в прикормку потом увлажняете миласой, она становится больше инертной, инертной и не создается вот эта безумная облака, которая со всю этой эту мелкую рыбу не привлекает с большого со старта. Вы закинули, она лежит. И привлекает крупную рыбу то есть вам чуть чуть больше придется подождать потому что как бы нету этого облака э, мути которая привлекает но зато вы не будете мучиться с мелкой рыбой что она вам не будет победать мотыля парыша создавать какие-то проблемы вы чуть, чуть подождали сделали свое дело и потом начали ловить своего карася без проблем э, все для кого хороших рыбалок вернее рыбалок наверно плохих не бывает если вы уже на рыбалке то уже все хорошо да, почаще выбираться на рыбалку, почаще ловить хорошие, с хорошими смесями от фишдрима, использовать хорошие ароматизаторы, э, внимательно, конечно, мешать, э, мешай, мес, пробовать всякие смеси между самой разные разной прикормки смешивать. То есть экспериментируйте, не бойтесь, экспериментируйте, и у вас будет всегда лов, трофей, все будет прекрасно. Все будет клево. Все будет клево, да. Есть костюм от комаров, это достаточно интересная, уникальная разработка моя, собственно. Вот, собственное производство. Это итальянская ткань Radius 4. Этот костюм состоит из брюк и куртки. Брюки имеют внешние выносные карманы. Сам костюм умещается полностью в кулаке. Он не только от комаров, он от любого вида гнуса. Это очень немаловажно его можно использовать как ветровку или как дополнительную запасную одежду он очень быстро сохнет и как бы под дождем в принципе он не особенно намокает меня больше интересует в жаркую погоду не будет ли ему в жаркую погоду смотрите если вы будете заниматься активным спортом то есть активным каким-то телодвижением рыбаку то, конечно же рыбаку... рыбаку нет рыбаку как бы нормально то есть до 20 плюс 25 в нем комфортно находиться абсолютно да все для клево очень Да, клево. да супер. супер согласен Я тоже youtube канал есть да, да? вы тоже блогером да вот, ну короче говоря эту штуку нужно просто брать и понимать что она как она работает да то есть это э, вещь которая опять таки является универсальной то есть не просто как бы от комаров от гнуса да? то есть это как бы, дополнительный спортивный костюм который можно находиться где угодно там ходить контакт если вы в сетке выйти на первых какой продуктовый магазин у нас будет странно смотреть, а в этом костюме, ну как бы, ну да, в костюме Хорошо, спортивном. а розничная цена? Да. Розничная цена, как бы я не хотел ее сделать минимально, но если я использую высококачественные материалы, в данном случае это итальянская ткань, то и вот 1400 гривен. 100 баксов? Ну грубо говоря, да. Вот. Mm -hmm. Но вы уверенно, абсолютно чувствуете себя спокойно. Его можно взять, причем, кстати, на голое тело. Yeah. Скажите, а он продувается? Да. Он пара проницаем. Продувается э, со стороны, условно говоря, внешней. Ну так, не сильно продувается, но как какая защита тоже может работать. Также здесь посуда. Интересная это, кстати, для плова. Казанчики такие. Серьезные. Доброго дня. Здравствуйте. Э, Официальный представники трапора в Украине. Значит, э, по сразу да? новим. Значит, компания Трапер в этом году выпустила несколько э, серий новинок, В том числе, в первую очередь, новую серию GSC, э, Спортивная серия, которая является 5-5 видов прикормки. Это озеро, стоящая вода, э, плотва, слобона плотва, э, лищевая серия, речка с важкой фракцией, ну и карплинка райс, то есть, для. Для, для озер для для статків mm -hmm. також є е, дана серія представлена ну, матеріал з якого ви, виготовлено це як основа це рибна мука за рахунок цього вона є дуже клейка е, має відповідний смак е, GST серія нова це методна прикормка вона є представлена більш широкій гамі, це макси бектур темна так само вона все йде на основі е, рибної муки значит запахом смаком по полунице мега куричнева мега браун так само зі смаком мотеля ну и ванильная така солодка серия такая ванильная методная значит так приезд новинки з серии голд это севек рибная мука Чисто и рыбного мака черного. По нововлению леща, все вот такие вот э, насадочные перец э, с разными и разными запахами и запахом, и вот такие вот есть у нас насадочные. Плюс, плюс насадочные такие вот есть у нас. Дамблекс новая серия, тоже самое. Это вот у них разные размеры, 8-10 миллиметров, все можно выбрать. Плюс, скажу, что есть бой, э, плавающие бойлики, купавчики. Вот вот его 10 миллиметров. все вот так, Подписчикам Селеклю обожаю всем гарных уловив и трофеев. Спасибо. Так, это наш нас да? Так, рассказывай. Цего року презентуем новый крем-ликвиды. Так. Они имеют запах, не сильный запах, а больше смаковый эффект. Вкусовые качества. Дайте понюхать. Запах а Тут натуральный, натуральный криль, фруктовый, фруктовый запах из квиво. Угу. Мают консистенцию вот. концентрат. Ага. Как его применять? Прикормка, пе... замешивания прикормки, пелец, бойлы, зернови, все что угодно. Надае, надае сам смак. А какая концентрация? Сколько нужно для... для... Грамм, если сыпуха, прикормка грамм 200 на килограмм прикормки. Грамм 200 на Да. 30. Вот uh -huh. есть, например, готовые Это года тоже готовые методмиксы, уже готовые полностью до этих ликвидов. Uh -huh. Сделаны. Дальше можем презентовать желейные кукурузы плавающие. Подгрузка размер восьмерка кукурузы и до десятый крючок. Именно ставой нажало не поднимая, а ставой нажал э, Дамблс да, вот Дамблс э, восьмерку крючок и кукурузка 10 размера ставить э, шестерку нажал. Mm -hmm. Друзья, так заканчивается наше видео. Надеюсь, оно было вам полезным. Не все я осветил, но то, что мне больше всего понравилось, я постарался вам показать. Поэтому следите за нашими видео и будьте на канале Шелеклева. Всем удачи, все прошу. Пока!